А теперь пешочком к морю, где-то здесь должен быть выход к новому променаду, кофе торгует. посмотреть сколько стоит, капучино 100, американо 80, Латте 130, совсем недорого, бесплатно поставил машину прямо около спуска, обычно сюда не заезжаю, оставлю а на другом месте подальше и топаю пешочком, Какая лестница длинная. Душно на улице, вроде не жарко, но душно. Ну, потихонечку, не спеши. Да, Охлаждает свою принцессу. А вот она новый променад. Уложили брусчатку. Довольно таки неплохо. Я здесь первый раз, смотрел других блогеров, и мне показалось, что здесь совсем не очень, а на самом деле отлично. Какая плитка классная. Это дерево. Это тоже деревянное. Наверное, есть места, где можно спуститься к морю. Не только же здесь по верху ходить. Да, вот спуск, видите? Возможно, они сделают какой-то пляж. Вот для чего тут камни наложили? Кому ли не ходить можно, прокатиться на паровозике. Скамеечки аккуратные. Везде очень чисто. Нет абсолютно мусора. Нет следов от жвачек. Видимо, какой-то специальный машина это все оттирает. Работа еще продолжается. Наверное, здесь понастроят кафешек. И это место будет довольно таки веселая, потому что вряд ли они просто сделали променад, который ведет никуда, там где-то заканчивается, туда обратно пройтись. Наверняка здесь что-то планируется. Место под кафешки, под рестораны полно. Непривычно на море, что никто не купается. Но купаться здесь негде, получается. Дальше идет пляж. Променад заканчивается, идет пляж. Нет, я вас обманул. Пляж прямо здесь начинается. Какая у них тут задумка? Может быть, сюда намоет песочка? Не может же быть так, что Светлогорск останется без пляжа? Столько денег потратили на променад? Должен быть и пляж. Вот такой он новый променад. Мне, в принципе, он понравился, но единственное, нужно его доработать, чтобы были кафешки, чтобы было интересно. Дальше, видимо, тоже они проведут работы для того, чтобы намыло песка и был пляж. Всем пока. С вами был Александр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комментарии.